Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня свяжем с вами вот такой интересный цветочек. Нам понадобится пряжа двух цветов и бусина. Диаметр этого цветка 11,5 см. По такой же схеме связан и этот маленький цветочек из ниток и рис крючком 1,6. Его диаметр 7,5 см. Буду использовать пряжу разных фирм, но одинаковую по качеству и толщине. Крючок 2,5. Делаем начальную петлю и набираем цепочку из 8 воздушных петель. Замыкаем последнюю и первую петли в кольцо соединительной петлей. Три петли подъема. Сразу спрячем хвостик нити. Проложим его вдоль кольца и обвяжем. Серединку кольца начинаем вязать столбики с одним накидом. Таких столбиков нужно связать 25 штук. В кольце в итоге должно получиться 3 петли подъема и 25 столбиков. Если будете обвязывать лепесток той же ниткой, то замыкаем 25 столбик и третью воздушную петлю подъема соединительной петлей. Если будете менять нить на другую, то последнюю петельку распускаем. Вводим крючок под обе петли. Протягиваем сквозь них нить другого цвета. Набираем одну воздушную петлю подъема. Нам нужно будет спрятать два хвостика. Их тоже проложим вдоль вязания и обвяжем. Вязать будем за задние стенки петель предыдущего ряда. В ближайший столбик вяжем соединительную петлю. 1 воздушная, над вторым столбиком соединительная петля, 1 воздушная. Продолжаем прятать хвостики. Соединительная петля над третьим столбиком, воздушная. И так вяжем до 11 столбика включительно. После каждой соединительной петли одна воздушная. Хвостики позже отрежем. Мы провязали над тремя петлями подъема и над одиннадцатью столбиками. Над двенадцатым вяжем столбик без накида. 3 воздушных петли. Над тринадцатым столбиком вяжем столбик без накида. Со следующего столбика начинаем вязать соединительные и воздушные петли. Соединительная, воздушная, соединительная, воздушная. В конце ряда соединяем последнюю и первую петли. Обрезаем ниточку и завязываем узелок. Обрезаем остатки хвостиков. Это первый лепесток. Его будем вытягивать в небольшой овал. Нужно спрятать последний хвостик в вязании. Вправо мы уже прятали два хвостика, поэтому этот спрячем с левой стороны. Таких лепестков свяжем еще пять штук. У меня все готово. Я отпарила лепестки утюгом, при этом придавая им форму овала. Теперь нам понадобится бусинка и иголка с ниткой. Нанизывать лепесток будем в районе второй петли снизу, справа налево. То же самое проделываем со всеми лепестками. Стягиваем вместе все лепестки и завязываем узел. Осталось пришить бусинку. Выводим иголку на лицевую сторону. Нанизываем бусину.